Салат для похудения «Щетка» Очищающий салат для похудения Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения На связи Любовь Асютич. Если вы хотите узнать, как похудеть при помощи очищающего салата, не переключайтесь. Итак, салат для похудения щетка. Очищающий салат для похудения. Салат, который вычистит организм быстро и эффективно. Если вы хотите поддерживать хорошую форму вашего тела или избавиться от парочки лишних килограммов, то вовсе не обязательно изнурять себя голодовкой. Вашему организму прежде всего нужно очищение, с которым как раз и уходит лишний вес и жировые отложения. Для этого следует воспользоваться такими методом похудения, как разгрузочный день на очищающем салате. Суть разгрузочного дня заключается в том, что в течение всего дня вы питаетесь очищающим салатом или просто заменяете им один из приемов пищи. Кроме того, специалисты рекомендуют проводить такой разгрузочный день каждую неделю при условии, что вы питаетесь в течение недели низко калорийными продуктами, преимущественно белково-углеводными. Основными продуктами, которые уходят в состав любого очищающего салата, являются капуста, морковь и свекла. Все эти продукты богаты витаминами, содержат все необходимые вещества, которые выводят из организма шлаки и холестерин. Кроме того, эти продукты способствуют улучшению микрофлоры кишечника и нормализуют процесс пищеварения. Таким образом, помимо похудательного эффекта, очищающий салат является еще и оздоровительным. К тому же проводить разрузочный день на таком салате совсем не сложно, так как он довольно сытный и вкусный. Салат с говорящим названием «щетка» активно вычищает из организма все токсины, шлаки и прочую гадость. Кишечник начинает лучше работать, выводя продукты распада. В состав салата «щетка» морковь, капуста, сыкла, Сырые по 500 грамм. Лимонный сок 2 столовые ложки. По желанию можно добавить одну столовую ложку оливкового масла. Все это требуется потереть на мелкой терке. Капусту помять, чтобы она дала сок. Все смешать и заправить лимонным соком. Никаких приправ и тем более соли. Допускается только сушеная или свежая зелень укропа, либо петрушки. Весь объем рекомендуется поделить на 6-7 порций и съесть за один день. Придется употреблять салатик примерно один раз в полтора часа. Калорийность такого полезного блюда всего 32 килокалории в 100 граммах. Чтобы желудок не просил много есть, а процесс похудения пошел быстрее, каждый раз порцию стоит запивать стаканом воды. Жидкость нужно пить мелкими глотками, а не залпом. Пить воды в течение всего разрузочного дня нужно много, не менее 2 литров. Если вам понравился рецепт салат-щетка, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые ролики первыми. С вами была Любовь Васютич. Всего вам доброго и худейте на здоровье!